Всем здарова, с вами Гидра94, сегодня у нас реакция на Мармока. Хорошие игры номер 17, баги, приколы, фейлы. Как обычно, подборка из разных игр. Что ж, давайте смотреть, она новенькая. В общем, веду вас в курс дела. Игорь неожиданно предложил нам попробовать сыграть Fortnite. в Fortnite. Ну, я, конечно, долго Но ломался, тоже у стоял. меня же есть достоинство... Но он меня очень быстро ломал потому что достоинства у меня немного. Я первым делом хочу купить себе жесткий скин какой-нибудь. Нихуя себе. Попробовать решил он. в оптимальный параметр для вашего системы автоматически. Ну не знаю, Я да, готов. Не-не-не, не готов. Погоди. не знаю, я не играл, не рубить И с родственниками попрощаться. Ну, в принципе, да, у меня и есть и на PS4, и на ПК, но.. Ч за фигня? У меня здесь банан бежит. Ха-ха-ха! <с> в <от> бункер. Я escape нажал, у меня банан бегает. Вот. Отлично, теперь банан качает груда. Что за это было? Как отсюда О, я вышел из настроения. Маршмеллоу танцует меню, ладно. Что ты почему? Здесь... Б, тут можно с этими музыками забыть, Мэлло. Почему? у меня в банан танцует. Почему у меня в меню танцует? А, это Кирилл танцует. Это я... Не, Я выключу музыку в фортете. Так, она все равно играет во время танцев. Да. Кстати. Поэтому я думаю, она... Я этого не знал. Страшная -а -а. какая-то просто... В отличие от концов. Танцев... Ладно, я один в курсе, да, что там судились насчет танцев. А, лол, да-да-да. А, да, кстати, было такое. Это просто из-за танцев. Это же там знаменитый танец Надеюсь, Ладно, не хотим мы играть в эту игру или не хотим, нам придется. Поехали. Ребят! Да уже поиграли, и Я передумал, да? Я нашел ЫМК. Все, можно не волноваться насчет нашей победы. Немного погромче надо игру сделать. А что это за тоннель? Наркоманское небо какое-то. И ветряки тоже. В отличие от Пубга, тут надо еще всякие постройки строить. Кстати, это что. О, смотри, это вообще канал такой, видишь, воздушный. Да, в него если придумать полететь, можно Хорошая попытка опрыгнуть и запрыгнуть. Так, же можно строить. Давай построим. Точно. Да, да, строить ты же можешь. Ну-ка. Ого, нифига там в Прикольно. Чувствую себя говном в трубе. Я нажимаю на шифру. смывают, да? Я построил. Что? На крышу. Блять! Бети, танцует! Красиво! Просто <связываешь> воротишь камерой Попробуй... влево-вправо. Я уже где-то враги появился. Витряк, витряк, он красный. С трублять попал о, один о, раз, обосрал здание, блять. <связываешь> <связывающие> <связываешь> <связывающие> Я смогу. Вообще-то кто-то <связываешь> просто строил его. Оо! Пойдем! Тут слишком крутой склон. Я бы даже сказал, что этот не может быть. Как а где ты? Я а, над сверху. лестницей. Ладно, я сползаю вниз. А, слишком сполз? низко! Слишком низко слишком низко! Игорь сейчас спасает меня. Петушок сейчас будет творить со мной грязные вещи. Вы где? Я а, лучше мне не двигаться, я понял. что? <сосы> меня фиксируешь перед ударом просто. Welcome to London. Та-дам! <таспорожда> Та Я прогрузился. <свеч> <свеч> так, а это что за игра? Камень. О, здорово! Бородач, это кнопка... Это что-то вяровское? Блядь, рыжая, сразу узнаешь. Сука! <свеч> <Это> рыжий... <свеч> <свеч> Бейбить <Би> <свеч> рыжий! <свеч> Это общество лысых, мы не признаем шампунь. О, смотрите, камни можно поднимать. Все из а, Конечно, Унижаем рыжего. Это, это знаете, мне кажется, когда не было снега, викинги в снежке именно так играли. Бл цены цены цены. Цены. Это Цена не цены пацаны, цены. это мразия, да. в еблет я, а блядь. -а -а -а -а. Это был последний камень. Нужны патроны. Ходи, Точнее, камни! Мне нужны камни! Во, матыга! Во, матыга! Бери, бери бери! Я сразу двою подыну. Да меня убили а -а -а. В чем Блин. смысл этой игры? Соизвольте самому нахуй удалиться. Если ты сдохнешь, мы проиграем. Вся надежда на тебя, Богдан. Гайвер. Он уже три дня их водит вокруг этой скалы и отбивается камнями. Мне кажется, книгах по истории о таких битвах не пишут. Еще чуть-чуть и мы заспали. Три спартанца, да? Последнее списку. Мало ветер, Рыжава! О, ГТАшка. Сейчас я тоже такой хочу. Отсасывать долго придется. Ты шо? А! пошутил! Где Меня за домашнюю, дай броню. Бери! Бери, вот брони, жалеет. Бери, его, да, бери, бери. А это где что? Броня, ты кто? Вот, и где броня? Ну, вот броня. А, Че или КСГ. КСГ. или нет? Так, ты теперь не нужно ничего. тупо менять. Это не КСГО, а что тоненько. другое. Надо, меня убили. Я умею играть в эту игру, я вам говорил. Все, Тем, теперь мы с тобой с щитами. Им просто хоть... сейчас. Так, прицеливание. То ли колда какая-то, то ли бы колфейс. Я не знаю, я в них уже запутался во всех. Мы учебку проспали Проходим, двигаемся, двигаемся Вот там падает. Я прикрываю спину, ты прикрывай мне перед Я тебе спину твою, ты мне мою спину прикрывай Так точно Но Для начала ресепшн нужно пройти да. Теперь Вот он Спереди тебя, чел Перезарядка Прикрываю теперь своей спиной Принял, бабу нужно ликвидировать Вот она, Зажимаю. ее Валим Не смотри, что она леди ну давай. Найс! Ну, наконец-то! Че, да. как долго его валили? Вас, взрослых мужиков с щитами не могут одолеть хрупкую женщину. Где он? А меня, я его завалился. Артем, присядь, Я его возьму. Поебалу, на. Что? Го-го-го, крошка. Облох, да. О, Почему он что проиграл? окно ломают из Марина их два брата акробата через окно да? решили бросить что почему он соскользнул выпали из окна как два яйца из трусов еще один упал я троих снес уже блять ну че я вас сейчас учить играть буду ну и учи номер один у вас конченый учитель а вы слыхали о парадоксе корабля Тесея Который исчез, потом проходит. Звуко какая-то идет. Капли. Давай, White. Ну, это когда ты стряхиваешь, но потом все равно одна капля в трусвер попадает. какую сторону выбираем? Красную или синюю? Похоже, вы быстро грузитесь. Красную, давайте, красную. Давайте встретимся. Это форхонер, ли какой-то. Что это? Это Кирюха. Да, их не похоже. Это вообще не наш. А! Вражина, дерзкая, коняреж. Какова голова слетела? Бегай себе. Я вижу твою башку. Нападает гнида. Ой! Такая сальтуха. Не, не, не, я не хочу с тобой сражаться. Пошли. Чихи, блядь. Мы тут все возродились, пошли. Ну, я тебя дамажу. У тебя пол лица такое красное Побежали Тебе как будто знаешь вот вороны там или голуби срут на человека А ты выглядишь так как будто на тебя человек насрал ну, очень неприятно Марина, ты вообще где? Я вот сражаюсь здесь, человек на пиках Я сейчас его хочу еб... Ай! Пока что к тебе, как это уе... тайминги это золотые вот. Я сейчас засяду за этот станок, иди сюда, бля. С одного выстрела Да, блядь Ой, знаете, это эти арбалеты, короче, статичные Это просто те... Ай! Звони в скорую! Да Пока отвлекаешься на арбалет, тебя грохнули сзади Я-то не знаю, как выйти из своего Сел в машину, сейчас, может, выйдем но ты в доме в каком-то сейчас, да? Да, я в каком-то доме. Да, я выхожу, выхожу. Сейчас я у него на пассажирском. Ну сейчас выйдет, или я выйду сразу из его машины. Вышел! Ты погиб? Вот the произошел? Почему вытянуло куда-то? Я не понял. А тут у вас уголь. Вижу его! Блядь, наверное, со спины, конечно, и с ножом. Что за игруха? Отлично, сука, очень к месту я нашел аптечку, блядь, чтобы дольше на таблице Я себе буду, где Фортнайт, For, да. а где Фортнайт, да, а где Фортнайт, а где возле... Боделфи, а Там жесть, там жесть, откуда я прибежал, Марин, там жесть. А, а я не туда, я вот смотрю за своей жопкой, там был челик. Трое к вам идут, трое к вам идут, с трех сторон. Четверо, вижу четверых. Игорь, может, спрыгнем в озеро? Ни. зачем Ну что путани вот, он не мужчина что ли а игорь спрыгнул а игорь спрыгнул у вас пушки не очень вообще если честно а я что то нашивал нашивал на все в никуда Слава. Ну, у тебя ПП-шка там. Потом, Дамаг да. шел, на что-то вообще как-то. Мне нравится эта фишка с пластинами. Это прям реалистично. Вот в The Division 2 то уже такая фишечка, меняешь пластину на ну, да. а другие, там, зачем броник менять? Ну то же самое в Call of Duty Black Cloud. Пошел ты со своим Call of Duty, это пора. Ну блин, а нет, не помню. Не помню. Да, нет, там нажимаешь на кьюшку и там заменяют броню. Ч -ч Чинят, типа её. Нажимаешь ну, на Q но, и но, выходит но... новый Call of Duty. <laughs> Вы не поднимете, да? Расслабленного товарища вашего? Да почему? Артём, ты пробежишь, если я, я не пропеваю тебя? Я просил шподнимать. поднять, они менять вот. не сделают. Со стороны, давай. с Амиго. Что? что? Опять сдох? А что у него с рукой? Я руки поломал к ребням. твою мать, Фа, что произошло? Я без понятия. Мне норись, что ли? На Я еще легко отделался. Справишься. Да, у меня на кухне лежит чайник разобранный, который я никак не соберу. Мне кажется, самое время им заняться. Егорь, пидор! И все такие. Дрид, Фаходар! Я, я не пойму. Что за игра? Все пидоры, кроме Марина. Да. кроме всех. Нет. Свои свои хуяля. А как класс Я понял. Охотник, негодяй, инженер, ветеран, пишут по английски написан. Бриган. тут есть такой персонаж? Я сосадь возьму. Одним Ура! Я убиваю наконец-то. так приятно. О, Мой меч не влезает в проем, блядь, что? Такое возможно? спина была такая... Мягкая, средневековая. такая. Что за проемы для людей с маленькими мечами? Здесь голый человек? Без руки? Или киндем кам? Нет! Идите Ты не умеешь чистить Ты не не так это бах какой-то, <свист> да. да. Да, я погуглил, ничего не нашел. Ты, пошел моему хит, Поправь меня, если я не прав. Ну тупо орет на меня, ты чё орешь, бля? Он подходит, я орёт ты, мне, блядь. Что-то заиграют. тебе надо, мразь? Да орался, блядь. Кто-то стрелял. Что, вроде похоже на Фархонер, но... Человек с арбонетом, смотрите. Охватывает, молодцы, давайте товарыщи, товарыщи. Я пошел арбалетчика оформлять. Откуда у тебя меч, сучара? Ты же сорбоян. Руки топ точку захватывать надо, с ломать, парни. Ах ты шелупая, да? И строить да, новые, да, круто. Да. Я просто напомню, от третьего лица не от первого. Как разница три дня. Захватили. Ай, то ну, что за гиперез, блядь? Хочется просто взять пулемет и расстрелять всех кибенян. с такими переходами... Общий аж. привет, друзья. Вот что-то подобное в итоге вышло. Я просто пришел к выводу, что нужно убраться в кладовке с отснятым материалом, и использовать все, а, что там застряло... Вот, Какие-то слабые моменты были. В плохое, от хорошего, и выкинуть... Нахер. Оттого и ролик такой сумбурный немного. Надеюсь, было не смертельно скучно, но мне пришлось бы рано или поздно собрать все это в один ролик, и чем быстрее, тем лучше, потому что некоторые моменты все-таки имеют свой срок годности. А Теперь несколько а, моей о моей зависит. Что-то я давненько вам о ней не напоминал, а ведь там сейчас мало халявы. Например, если вы не заходили в игру больше месяца, то вы получите подарок за возвращение. И если при этом скачать в группу в то вы получите 2000 рубинов, 50 усилений помощников и 10 зелья отката. Вне зависимости, новый вы игрок или старый. Вообще, игра mm -hmm. потихонечку движется к тому, чтобы стать полноценной RPG. Ну, если верить словам разрабов. следующее обновление. Давайте в игру профессии, так что сейчас самое время начать играть, чтобы к воду профессии быть уже B способным. А, кстати, вот вам еще один повод. Я сегодня зайду в игру где-то между 17 и 19. Ну, я мастера. уже больше поздно записываю, Посетим так пообщаемся. что. Сегодня я имею в виду пятницу, вы все-таки видео смотрите. Так что не опоздайте. А всем остальным увидимся через коротенькую недельку. Почему коротенькую? Потому что лето быстро летит. Пока. Ну, no блин. Мужик, зачем ты в суд пришел с сон? Я хочу его засудить за почву. Зачем? Просто уведи его в. Цель на лето, не посрать ли это? Весь 55 раз постараться попасть в рамку. Папа, мне не понравился видос Марбука. Сын, ты приемный.. Я так понял, просто это из каких-то неиспользованных нарезок было, он сделал этот ролик. То есть, который ему до этого не, не смог никуда воткнуть. Поэтому собрал какой-то новый отдельный ролик. То есть, нового пока ничего особо не наснимал. Ну ладно, будем ждать следующую неделю. А, если вам понравилась реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне, на чтобы не пропускать новые видео, ставьте в ВКонтакте, подписывайтесь на Барбока и до следующего видео.